Ребята, у нас настал следующий день. Я сижу монтирую видео, снимать много не могу. Да и в принципе тут снимать нечего, рутинная работа. Один пилит, другой через щепку дробилку там. Не видно немножечко. Я немножко поснимала, поэтому вставлю это в видео. У нас идет небольшой дождик, моросит просто. Я тут себе чай налила. Вот и сижу монтирую видео. Грубай! Когда нечем заняться да? сидим и пилим ножи да? пилим ножи Ой, то чем? это ножи для машинки которая делает щупу закупились короче я осмотрел эту машину сколько стоит леруа 12 с половиной тысяч как хорошо, что мы его в прошлом году купили. Ага. Uh -huh. 12 uh -huh. Пока у нас мужики работают, мы сейчас только что пообедали. Я уже рассказывала о том, что я здесь оставила корни хмеля. И вон там вот яма большая была. Вот такая вот. Мы все корни повытаскивали вот они сверху лежат это отсюда mm -hmm. из вот этой площади небольшой вот столько корней получилось у нас вытаскивать не у нас а у меня ребята вот и все наш день подошел к концу сегодня занимались вот этим вот делом мульча вот подготовленного вот дроба на камеру видно что вообще чуть-чуть да не нормально но все равно вот, за види... пол кучки. не знаю, мне кажется, да, незаметно вообще, что, конечно, меньше стало, uh -huh. но на самом деле меньше стало намного. Все же и вот, что мы потратили сегодня весь день. Я, как вы видите, покрасила дерево тут и вон там за кустами. Не буду уже идти показывать, поверьте на слово. Да, в следующий раз уже все остальные докрашу Сегодня я почти ничего не снимала Так как, ну, одна и та же работа Поэтому нет смысла ее вообще, в принципе, снимать Нужно срочно убирать все вот эти вот теплицы И на этом месте делать Ксюшки огород И нужно срочно все эти деревья перерезать На дрова и на мульчу Поэтому этим мы и займемся в следующие выпуски Такой вам анонс небольшой Как вы видите, погода у нас такая себе и ближайшие дни такая погода и обещается, поэтому у нас будет шанс отдохнуть, и потом и с новыми силами приехать снова сюда. Три дня без перерыва работать на даче, немного выматывать с непривычки, поэтому надо потихонечку в сезон входить. О, наконец-то красота! Хотя бы куча целой нету, да? Друзья, всем привет. привет! Мы сегодня здесь не одни, сегодня нас четверо. Сегодня нам помогают родители. Да. Саша был, кстати, вчера тоже на даче. Да, мы сейчас здесь были с отцом вдвоем и успели кое-что сделать. Сейчас вам вставочки с моего телефона покажем. Да, друзья, всем привет! Мы сегодня снова на даче, только сегодня мы здесь вдвоем. Мы сегодня здесь с отцом. В общем, у нас такая мужская компания. Сейчас покажу, что мы здесь успели сделать. Так как время обед, разжигаем огонь, чтобы пожарить подогреть вернее макарошки которые нам Ксюшка сложила здесь куча дров уже готова эту кучу веток и вон ту мы хотим в ближайшее время через дробилку пропустить чтобы у нас была щипа дробилку кстати мы заточили ножи вернее на ней и она теперь офигенно перемалывает любые ветки а здесь здесь Опа, вот такое чудо сооружение. Мы сделали каркас деревянный, сделали раз, два и сзади там третье укосина, сделали на крыше обрешетку из трех досок. Пол пока еще не закончили, сейчас перед уездом надо не забыть доделать еще две доски вот слева и справа вложить. Ну, здесь такой небольшой пьедестал, потому что на возвышенность получился туалет наш. В общем, такое <с, <с, сооружение. Вверх мы обошьем металлом. Крыша металлическая будет, а бока мы зашьем э, пленкой. У нас есть у отца дома какая-то пленка. Поищем, посмотрим и сделаем такой временный туалет наконец-то на этом участке. Пошлите, покажу вам потолок, какой я уже приготовил. Так, для потолка мы взяли два листа металла. Таким образом загнули им края, сделав бортики, чтобы листы были жесткие, так как это просто гладкие листы. Покрасил я их белой краской. Это садовая звездка, которой Ксюшка красила деревья. Ничего лучше я не нашел и не придумал. Отец сказал, что можно и ей покрасить. В общем, легла нормально белоснежная краска, потолок у нас будет белоснежный, приятненько заходить во временный туалет. Мне кажется, вообще будет супер. Эти два листа положим сверху. Ну, в общем, завтра, если приедем сюда, если будет хорошая погода, я вам уже покажу готовый вариант нашего временного санузла. Санузла. <сан -санузла>, <сан -санузла> Туалета дачного. Вот. А сейчас давайте кушать, разогревать. Так, Едем мы уже обратно с отцом, друзья. Смотрите, сколько тут барбосов. У нас тут осталось немножечко еды. Давайте им все это отдадим хомячки мелкие а, малявки самый хитрый целый кусок забрал да идите всем достанется вы чё их снар мясом уже кто-то подкормил не хотят они пироги мясом он да я говорю кто-то мясом накормил не хотят они пироги Сейчас Саша расскажет, что они еще раз, наверное, успели сделать. И за сегодняшнее утро уже В общем, если вкратце мы убрали большую кучу. Мы ее переработали на дрова и на мульчу. Мульча у нас находится вот здесь. Представляете? Всего столько опилок и вот столько вот дров с целой огромной кучи. Вот с такой вот веток. У нас получилось. Да, зато смотрите, как погреб сильно просил. А ты да. нырни туда, чтобы было понятно, а то не очень понятно. Смотрите. Оп, и Ксюха в ямке. Ну ничего, он так и будет просаживаться, оседать это очень хорошо, земля будет утрамбовываться. Мы вот, вот эту вот часть, вот, видишь, это такой... Ага, бугорок. Вот, вот его надо сюда. Да и мы тут еще ям будем копать ого-го так, сколько. Чуть -чуть. Также мы уже с утра успели, смотрите, обшить наш временный туалет пленкой. Сейчас Ксюшка свою реакцию сюда вставит он сидит смотри в кустах С ума сойти <связывая> <связывая> серьезно фига себе потолок натянуть ж... все весь день красил его тебе чтобы белый был а прикручено фига себе но ну, молодцы Молодцы! <связывая> откуда столько Болтов. Да, это я ведро вон нашел. Тут. Где тут? В земле? Да, вот тут а -а. В общем, у нас теперь есть временный туалет. Возможно, еще сделаем дверь, но хозяйка пока не хочет. И также мы уже заказали болторез. Болторезом будем срезать все вот эти проволоки, убирать отсюда все эти теплицы, и Ксюшка будет здесь сажать свои рассады, цветочки, огурцы и еще что-то там. Это она вам потом попозже расскажет. А мы тем временем с отцом приступаем к разборке вот этой большой кучи и вон той большой кучи. Я измельчаю мелкие веточки, а отец делает дрова. Вот такая куча у него уже тут образовалась. Так, ребят, нас мама с папой нам привезли клубнику свою ремонтантную. Она мне очень нравится, поэтому они ее и привезли. Мы сейчас с мамой пройдемся, поищем нам место, раскопаем и постараемся посадить его. fight, never quit, do it right, play the game, win your life. No shame, there's no time, for the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win in life. I never miss that fact, taking big swings, jammed in the path, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?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 to finish. How's it supposed to feel Итак, друзья, у нас уже время обед. Ксюня тут режет картофель, еще мы взяли такую баночку, это фасоль в аджике, сейчас все это вместе смешаем. и, Ой, врезался, и отправим на сковороду. Здесь у нас уже потихоньку разгорается огонь, родители там тем временем граблят, разравнивают грядки, пойдемте я вам покажу, что они там уже успели сделать с Ксюшкой, мама. Клубнику уже высадили. Вон там высадили лук дикий, который мы нашли вот на месте, где стоит отец. Сделали такие вот тропинки золотистые щепы. Кстати, щепу я прям здесь делаю и они ее сразу здесь раскладывают. Вот. А сейчас они готовят грядки под штомом. Вот такой лук будем Вот такой. Делать. Вот. <свеч> вот. Сейчас будем сюшеньким сажать. В общем, там будет у нас два таких ряда лука. И также высыпем э, щепу туда, чтобы было все красиво и аккуратно. Так, совет наших подписчиков, картофельные очистки мы никуда не выбрасываем. Все. Сейчас, да, понесем все, положим под сморозину, как нам так сказали, как... от хорошего удобрения. Да, програблю, посмотрю еще раз, как мне там обесили, надо пхи все убрать. Да, я вообще вроде проверил, вроде там все ништяк. Нет, я сейчас ходила смотрела, нет, что можно. Вот, и надо для муравьишек еще навести будет отраву и вскопать немножко муравейник еще туда залить вовнутрь, чтобы я они это... Ходила, вообще, не одного. Ну, надо все равно залить, потому что я вообще смотрел, там были штук здесь их. В общем, друзья, сделали мы такую имитацию огорода, пробный вариант. Попробуем что-нибудь вырастить здесь. Ксюха еще сюда вот поляну целую расчистила сейчас. Это вот устроили сегодня какую-то, я не знаю. Здесь мы нашли гнездо, правда не знаем, чье оно. Вот, поэтому, друзья, как вы можете заметить по небу, оно стало пасмурным, и мы начали потихонечку складываться. Да и время уже позднее. Здесь нам опять накидали целую кучу. Все опилки, которые мы сегодня наделали, девчонки выложили на тропинке. Чтобы все было аккуратно и не топтаться по грязи. Эту кучу практически разобрали. Здесь осталось немножечко сухих веток. Целую кучу дров наготовили и вот эту кучу тоже почти разобрали тоже остался сушняк вот в общем потихоньку преображается участок здесь вот еще у нас есть опилки их можно просто здесь будет раскидать чтобы у нас когда вот эту кучу дров уберем чтобы здесь у нас все было в опилках чтобы мы не таскали за ногами грязь вода кстати идет в течение дня уже видите болото какое напор не скончается вода прозрачная ничем не пахнет в общем, меня это не может не радовать. Ну, а мы начинаем потихонечку складываться. Ребят, левангон бортик у нас. Мы бегом-бегом собираемся, уезжаем. Все, не переодеваемся. Все сложили, все убрали.